Татьяна Синицына спрашивает. Очень хороший вопрос, потому что я однажды был в подобном проекте. Как работать с дорогим продуктом от 2000 долларов? Я не работал от 2000 долларов, но я работал от 1000 долларов э, в продукте. но Я думаю, что это такая, ну, такая, так же высокая цена, как и 2000 долларов для обычного млн проекта. Я сразу скажу, Татьяна, что э, при нужных навыков и нужных знаниях ты можешь заработать очень много. Продав, да, то есть э, один вход в свой бизнес, ты, например, как минимум зарабатываешь там 200 долларов, и это приятно, да, то есть даже если ты одного человека завела в бизнес, ты мало-мальски заработала те же 200 долларов, и это очень прикольно. А, второй вопрос, если у тебя нету навыков а, рекрутинга и продаж, тут нужно, конечно, учиться. Учиться, если ты действительно хочешь профессионально строить этот бизнес. И а, и а, все эксперты, не только это мое мнение, но и а, мнение западного рынка, всех моих долларовых миллионеров, да, то есть, у которых я обучаюсь, с которыми постоянно общаюсь, а, чеки, а, начиная даже от 500 долларов, от 500 долларов и выше, но давайте мы возьмем от 1000 долларов и выше, вы не закроете, если не будете проводить консультации. То есть ни вебинары, ни автоворонки не помогут вам продать продукт, вход в бизнес, либо продукт от 2000 долларов только через личные консультации. Потому что личное касание, личные консультации, правильные заданные вопросы, коучинговые вопросы раскрытие потенциала, только работают при личных консультациях, потому что вы можете чувствовать человека и по ситуации ориентироваться, корректировать и предлагать то, что человеку нужно. Да, то есть и то, а личные консультации только со своей целевой аудиторией. Воронки, вебинары вы можете проводить для того, чтобы сгонять людей на свои личные консультации. То есть создавать некий рычаг, потенциал для того, чтобы большее количество в кратчайшие сроки записывались на ваши консультации. Например, вы провели, скажем, бесплатный вебинар на 100 человек, который, в принципе, достаточно просто сегодня собрать. И на бесплатной консультации достаточно хорошо записываться, когда вы бесплатный вебинар проводите и не продаете что-то. а предлагайте бесплатно еще пообщаться лично с вами и достаточно ну, я уверен что э, если вы собрали свою целевую аудиторию что со 100 человек 30 человек спокойно может записаться на ваши консультации а при э, отрабатывании навыков вебинаров и постоянно э, штудируя этот инструмент вы можете довести до 50 процентов конверсии записи на бесплатной консультации и уже э, с этого момента продавать им свой продукт выявляя действительно те потребности желание более человека и оперируясь этими э, информацией, которую вы собрали у человека предлагать свой дорогой продукт и если это ваша целевая аудитория опять же это не обычные ребята которые не зарабатывают даже 2000 долларов это люди которые достаточно обеспеченные, да, то есть и таких людей тоже можно найти и сегодня сила интернета позволяет это сделать э, при консультациях, при консультациях когда у тебя 30 человек приходит 10 процентов это минимально консультация то есть три человека из 10 из 3, представь три человека из 30 тебя купят на две долларов твой продукт либо вход в твой бизнес а когда ты отработаешь хорошо навыки опять же хочу заострить внимание если это целевая аудитория твой аватар который ты привлекла то можно доводить вплоть до 50 процентов закрытия что приводит к 15 продажам через консультации стоимостью в 2000 долларов а это уже товарооборот в 30 тысяч долларов за месяц проводя одну консультацию. В месяц, поэтому, ребят, только консультация, только консультации при больших чеках. Даже больше не можете ничего не придумать. То есть, это либо личная встреча по старинке тет -т, т либо же это личная консультация. Не придумайте велосипед, потому что других вариантов нету. Ребят, кстати, у нас появилась в клубе сытых сетевиков новая возможность получить бесплатную консультацию от экспертов клуба сытых сетевиков, она бесплатная, то есть под вебинаром вы сможете найти статью, прочитать ее и записаться на бесплатную консультацию к экспертам в клуб сытых сетевиков, которые выявят, да, то есть ваш вопрос. То есть мы, например, не предлагаем и мы не продаем, если мы не можем вам чем-то помочь. Это важно отличительная черта нормальных ребят. А мы себя считаем нормальными ребятами, которые действительно важно, чтобы вы получили результат. И на наши консультации с экспертами предназначен для того чтобы действительно понять что вам нужно и куда вы хотите прийти благодаря чему что у вас есть вот например татьяна синицына задала вопрос вот у нее две тысячи долларов продукт например да и а, если мы можем помочь ей научиться проводить качественные консультации если мы можем вот на в нашем клубе есть и темы вебинаров и темы коучинга и проводение консультаций, если мы можем предложить что-то что поможет ей мы обязательно предложим если же нет мы так и прямо и скажем извини наши возможности наши там ресурсы для тебя не помогут поэтому обязательно записывайтесь под видео есть целая там кнопочка большая для того чтобы записаться на консультацию к нашим экспертам и мы с вами продолжаем отвечать на ваши вопросы ставьте лайки мне приятно смотреть если я для вас полезен привет лифтина пишет сперва хочу поблагодарить тебя за всю ту пользу которую ты даешь за твою энергию за твой позитив тебе спасибо летина за то что ты так долго за мной наблюдаешь что ты идешь бок о бок и ценишь то что я даю для меня это самая большая благодарность самое большое поощрение что рядом со мной есть такие осознанные люди которые видят четко ясно объективно и понимают. С чего они от жизни хотят? Тебе большое спасибо.